Теперь по поводу стратегии как это все вообще протекает давайте просто нарисуем на диаграмме ключевые точки значит точка номер один вхождение в контакт У вас есть два варианта это типа вербальная нервально я а, предлагаю на начальных этапах тренировки обратного соблазнения Делать это вам, то есть помогая девочке ну, начать коммуникацию с вами. То есть, словно говоря, там, в клубе, в кафе, в ресторане вы подсаживаетесь и вы говорите просто банальный привет. Это нормально. То есть здесь еще непонятно, кто добыча, кто, а, кто охотник. И вот самое сложное ⁇ это первый этап. То есть ну, начать коммуникацию. Как для них, так и для нас. Самое сложное мы берем на себя. Вот здесь отличий от обыкновенного соблазнения никаких нет. Дальше уже это все, все начинает работать. Шаг номер два. Это выбор из трех моделей. Неважно, у вас будет базовый уровень, либо мастерский обратного соблазнения. Мы все равно должны выбирать, либо же у вас приз, либо вы охотника включаете, либо рыбака. Чаще всего, если мы говорим не про клубные соблазнения, то э, там какие-то выставки, конференции, общие тусовки. Я 99% использую приз. То есть, ну, как-то ходить со всеми общаться, я не сильно люблю. Я выбираю какую-то девочку, я показываю ей себя, я показываю другим, я вижу признаки ведения, ПЗшки, после этого я уже начинаю включаться. То есть бывает, что э -э, выбирая модель до входа в контакт, я уже целенаправленно зашел в этой модели, и я в, в ней, ну, похрен будет, не будет, кто-то ловиться в ней то, только в ней вот себя веду не включаю никакого другого не меняю. Там, даже если естественное соблазнение с модели приза что очень похожие а, моменты просто больше активных действий больше ну типа в духе она говорит там ты прикольный ты там ну ты, ты там ты необычно интересно говорю классно ты мне тоже понравилось я через 15 минут отсюда уезжаю Типа, о, я можно запишу твой номер телефона, я говорю, слушай, ну, запиши, конечно, если хочешь, поехали со мной, продолжим общение. Вот это в призе, чистый приз. Я сверху предлагаю ей возможности, но только когда я вижу пз -шки. Но а, в призе я управляю процессом, то есть я ей даю, ну, то есть я, ей, я даю направление, я проявляю проактивность явную такую, да? Я ставлю условия. А в обратном соблазнении я ставлю не условия, а меняю состояние. Я как бы э, как помогаю, вот ну, притворяю, что вот я такой, типа давай меня соблазняй. То есть я вот играю, флиртую, то есть вот максимум там вот на таких вот. То есть я как бы прогреваю желание максимально. А сейчас вот а в обратном соблазнении мы максимально разогреваем предвкушение. То есть вот предвкушение, предвкушаем, как это все будет, чтобы она прям хотела перейти к следующей фазе. В естественном соблазнении мы не предвкушение, а мы сразу же переходим где, к новым фазам. Вот это вот отличие, наверное, еще такое вот серьезное. Дальше есть это, третий момент, создание рапорта плюс эмпатия, то есть понять, что она чувствует. Потому что в четвертом шаге нам необходимо включить флирт. И вот то самое предвкушение. Пятый шаг это калибровки. Проверить на предмет охотник добычи. Еще раз, вы не охотник, вы псевдодобычи. Если это фаз, то это все как бы ускоряется. Если это несколько свиданий, два, три, там, ну, тоже все то же самое, просто растянутые во времени. Все это выдерживает. Шестой шаг, позиционирование. Должны держать все время... То есть есть три позиции. Смотрите, есть позиция сверху, есть позиция на уровне, есть позиция снизу. Это нельзя? Ни в коем случае. А это процентов 10, допустимо. Это 90%. Как это на практике осуществляется? Очень просто. Вы хвалите или вы критикуете в формате шуток Стёба. Молодец! Хорошо, я вижу, что ты меня хочешь, да? Не смущайся, можешь говорить про свои желания. Ну, меня многие девушки хотят. В твоих глазах я вижу, желание меня соблазняет, но я сегодня не, -не, -не такой. Я тебе не дал. Ну, то есть вот провокации, все это все чисто сверху заходит, понимаете? Слушай, классно поешь, да, у тебя красивый голос. Это комплимент. Иногда вот, то есть на 10, условно говоря, вот таких вот критиков, критических высказываний стебных, либо похвалы я могу дать один комплимент два комплимента ну, то есть как бы это тоже заходит для для поддержания рапорта это можно лезть и постоянно комплименты то что многие ребята делают в естественном соблазнении здесь э -э, играют против нас мы все всегда должны держать свою позицию чуть-чуть сверху если вы это вот наверное промежуточный такой еще момент по поводу можно отнести к седьмому шагу. Постоянно контролируем свою ценность. Это у нас происходит через осознанное наблюдение, то есть через ПЗшки, признаки заинтересованности девушки. Дальше через ваши э, установки, личные установки. На первоначальном этапе вы можете даже в телефон записать, типа «Я классный, меня девушка, мне девушки хотят, я для них пресс». Они со мной флиртуют, они меня сами соблазняют, я владею э, навыком обратного соблазнения, мастерством обратного соблазнения. То есть вы можете прямо это перечитывать, чтобы не свалиться в, в, в, ну, в обыкновенную модель своего соблазнения. Потому что вам поначалу, как только девушка будет давать пз вы на автомате будете, ну, как я когда-то раньше делал, вы на автомате будете ну, проявлять активность со своей стороны. А это тут же поменяет ее состояние. То есть постоянно контролируем а, свою ценность, а, плюс контроль ее состояния, опять же, через эмпатию. А Задает себе вопрос, что она чувствует сейчас в данный момент, почему она, почему она может испытывать это, это состояние. Вот так вот вы, задавая себе такие вопросы, вы настраиваете себя на эмпатию. Восьмой шаг – это нарастающий сексуальный флирт. То есть вот здесь девушки начнут уже вас активно кинестетить, трогать. То есть уже здесь пройдет, пройдет схлопывание. То есть соблазнение здесь по факту закончено. Все. То есть вы ее спровоцировали, она, она вас захотела, у нее создалось желание, она уже ничего не боится, она уже сама проявляет какую-то там активность, уже сама вас трогает, говорит комплименты, уже сама начинает вас разводить. А девятый шаг уже вы сами решаете, какой это будет. Это клоус, закрытие. Можете закрыть на телефон, я сегодня не могу, до свидания, я уезжаю. Можешь составить мне компанию. Поехали со мной. Я могу тебя с собой взять, если ты только не будешь ко мне приставать. Я могу обещать тебе хороший секс, если ты обещаешь меня вкусно кормить. Потому что для меня вкусная еда ⁇ это гораздо... Типа более вкусная штука, чем секс То есть вот вы уже торгуетесь вы, вы как бы в финальном этапе Вот финальная такая продажа своего секса То есть вы повышаете ценность своего секса Если вы хотите То есть на девятом шаге вы уже пробуете Разные вещи У меня все На сегодня все.